Здравствуйте! Сегодня будем делать торт. Э, Ребенка нужно покрестить. Я решила испечь торт своими руками. Для этого я испекла три коржа бисквита. Как бисквитное тесто делать у меня есть ролик. А сейчас я буду показывать, как я буду его собирать, чтобы был красивый торт. Вот я приобрела такой подносик из этих трех коржей. Сейчас я вам покажу, как я сформирую торт, и как я его украшу, и чем намажу, каким кремом, чтобы было просто, легко и очень вкусно. Бисквитное тесто, будет ссылочка вверху, как я делала. Каждый корж я пекла из 9 яиц. 9 яиц, стакан сахара, стакан муки, немного ванильки. После того, как я разрезала каждый корж бисквитного теста пополам, я буду складывать на поднос. Вот таким образом. Конечно, два кусочка рядышком у меня не поместится. Придется разрезать пополам и чтобы он был выше. Сейчас я вот это все устрою на ваших глазах. Такого размера будет мой торт. Плюс крем, плюс всякие сладости. Так приступим. Я примерила, как будет стоять мой торт. А теперь нужно намазать кремом и уложить каждый корж на корж и положить на каждый коржик прослойку. Крема. Крем я придумала делать из десерта дольче с шоколадом. Просто размешиваем и намазываем тортик. Будет очень вкусно. Хорошо нужно вымешать. Коржи снимаем. И каждый по очереди устанавливаем сверху. Вот так ровненько. И смазываем первый корж кремом. Я взяла с шоколадом, так как будет немножко отличаться вкус. Просто можно смазать сметанным кремом, масляным кремом. Это уже... На любителя но я решила смазать дольче десертом можно любим другим десертом если кто-то любит мокренький тортик то можно нижний слой смазать йогуртом тоже будет очень вкусно мне надо сейчас более сухой тортик Про я буду делать дольки ананаса, выложу и бананчик. Первый слой вот я порезала меленько банан и укладываем бананчик. Таким образом, чтобы весь наш торт при разрезе был со вкусом банана. Немножко тонковато порезать. После того как я выложила бананы будем вкладывать следующий коржик вот таким образом бананы сверху смазывать не нужно поближе чтобы не было пропусков и мажем десертом первый слой я намазала Хорошо, интенсивно, чтобы он пропитался. Следующий слой можно поменьше. Сейчас будем выкладывать ананасики. Немножко не хватило. Берем следующую баночку. Это десерт со вкусом клубники. И шоколада, тоже его перемешиваем, смазываем. Желательно торт делать с вечера, чтобы он за ночь напитался, на утро можно кушать или утром на вечер, кому как удобно. Масики мы выкладываем в кружочки возле кружочков, таким образом при разрезе каждому будет ананас на кусочки, с баночки немножко не хватило. Ананасы я выложила. Сверху кремом не нужно ничего делать. Теперь берем маленький корж. Был с этой стороны, теперь ставим с этой стороны. Для того, чтобы наш тортик не разъехался. А большой с этой стороны смазываем кремом. то есть десертом. Я немножко говорила. И сверху будем выкладывать бананчики. А украшение у нас будет очень интересное. Верхний слой. Можно и верх торта сделать шоколадным. Будет очень красиво посыпать там шоколадом, печеньком, косовой стружечкой. Но в данном случае мне нужен верх торта белого цвета. Так как это у нас праздничный торт. Вот так немножко больше намажу, чтобы он был сочнее баночка, чтобы у оставалось лишь. Так, и опять выкладываем бананчики. В каком порядке я положу бананы, это уже не играет. Можно поперек, можно вдоль. Так, наверное, даже будет интереснее. Знаете, почему? Потому что край торта приподнимется немного. И не будет опускаться уголки в эту сторону. Советую делать так, как предлагаю я. А затем серединку накладываем хаотично. Никто это видеть не будет, только будут ощущать вкусовые качества. Бананчик у меня рвется в руках. Он такой спелый, что его можно просто весь положить в рот и никуда не выкладывать. И забыли, что он здесь когда-то был. но мы серьезные люди мы с вами делаем торт и поэтому будем воздерживаться и выкладывать бананчики один за другим здесь приклеился ладно пусть будет двойной еще немножко И последний корж мы переворачиваем вот таким образом. И этот тоже переворачиваем и накрываем. И немножко можно прижать. Теперь мне нужно сделать крем. Этим кремом я уже не буду намазывать. Следующий крем я буду делать из сметаны. Сейчас я собью сметану сахаром и добавлю загуститель к сметане. И продолжим. Решила показать вам, как я делаю сметанный крем. То есть я беру, взяла домашних сливок 750 грамм. Высыпаю в мисочку. Они густые, домашние, жирность самая высокая. Вот посмотрите по густоте. Густая сметана. Теперь беру миксер. И мне нужно взбить эти сливки миксером на больших оборотах чтобы мы увеличились вдвое зависит еще от миксера, от скорости вращения на за какое время взобьется ваша слизька мощный лист, но сбивает тоже очень хорошо. Ну вот, допустим, хватит. Теперь я беру сахар, чашечку сахара взбиваю с сахаром. Если мне нужен сладкий торт, я добавляю больше сахара, меньше сладостей, меньше к Сахар должен раствориться. И добавлю немного ванилина. Я купила ванилин на развес. Очень качественный, хороший запах имел. И где-то пол ложечки добавлю ванилина. И все. густые у меня очень хорошие. Даже загустители не надо, посмотрите. Сливки взбились, теперь мне нужно добавить загуститель сметаны. Этот загуститель идет на пол литра, одна пачечка. Теперь взбитые сливки я добавлю в загуститель сметаны. Медленно всыпаем и продолжаем сбивать. Одна пачечка идет на 500 грамм сметаны, у нас 750, можно добавить две пачечки или полторы. сметана очень высокая, может быть не надо, вот настоящий крем, он у нас отделяется, Наш крем готов. Теперь приступим. Посмотрите, какой он эластичный получается. Замечательный крем. Смотрите, густой. На ложке держится и не падает даже. Если бы я добавила второй пакетик, с этого крема можно делать даже украшения. Розочки всякие на ну, торт. Мне это в данном случае не нужно. Берем наш тортик и начинаем хорошо его обмазывать сначала вверх торта обмажем можно конечно всякими инструментами всякие бывают продаются но у меня нет у меня есть только ложка если я неправильно делаю но я делаю в домашних условиях я не для продажи, а для своих любимых родственничков. Ложкой. Можно ножом выравнивать. Сейчас покажу. Вот так. Ну, продаются разные стамесочки, затирочки. Главное нам, что чтобы верх был ровненький, четко. Намазан. сначала нужно выложить крем а потом выравнивать какой густой хороший крем Вот такой красивый, огромный торт у меня получился. В принципе, можно посыпать орешками или просто вот так кокосовой стружкой. И торт будет уже замечательным. Я размазала ножом, как умею. Конечно, хорошо, профессионально я не умею, но как получилось. Теперь я буду украшать дальше. Я купила такое кружево. Вот видите, мрежево. Для украшения тортов. Это сделано из сахара. Кондитерская прекраса, ручная работа. Конечно, это не ручная работа, но торты вот украшают, видите. Надо же когда-нибудь попробовать украсить тоже красиво тортик. Мне понравился голубого цвета кружево. Сейчас будем его приклеивать. Почему он такой Было, наверное, там скомкано. Штука, да? Так, В какой же стороной его? Вот так, наверное. Кверху. И бачок. Поможешь мне, пожалуйста? Кружево. Понизу дать? Ага. Ну, так же. Вы... Сюда вот так вот. Шу... На бачка, да? Вот так, угу. И загибаем, поправляем. Одно немножко сложно это все сделать. Желательно двоем. но ну, если захотеть, ну, одному это вот сделать. И по кругу делаем. Ну, на кремчик приклеивается замечательно. Если у вас торт не с кремом, нужно сахарным сиропом смазать и приклеить тоже. И с другой стороны берем такое же кружку. Сейчас сделаем ту сторону а можно низ поставить это а дыхать Ну, здесь приклеено на пленку смотрите да я покажу люди. дочь моя решила еще такие столбики поделать по низу тоже ничего симпатичненько смотрится это Мягкие зефиры, да? Досточки. Досточки такие. Сейчас эту сторону сделаем. Ань, давай эту сторону помоги. Давай. Кажеловато немного. Красиво. Какой стороной? Вот. Выпуклая красивенькая. Давай, чтобы не было. Давай. давай сначала вверх, вот так, да? Да, тоже. уже. Вот так где-то. Давай, опускаем. Пускай. Ну, ниже ты опускаешь серединку. О, вот тогда угу. И приклеим. Это мы делаем праздничный торт. А этот, наверное, разрежем пополам. Один угу. а наши ножнички. У меня уже... Десять. Пять и пять. Ну, тут пять, наверное, не поместит. А мы сверху можем. Этот верх, наверное, немножко отрежем. Давай это пять. Давай. Можно по одной отдельно порезать. Посредине. Угу. Давай посередине. Там все равно столбики. Ты ту сторону я это. И... У нас совместное украшение торта. Мы не рассчитали, что у нас такой будет большой тортик. Можно было бы две такие ажурные ленточки купить. Ну очень красиво смотрится. Чуть надо было туда сдвинуть А вот это. Сдвинь. Вот так. Посмотрите, как он преобразился сразу. Как елочки какие-то. Этот край нужно вытереть. Сначала я беру так пальцем, а затем салфеточкой. Чтобы подносик был чистый. Показывай, как а, это. Не Ай. Надо. Не надо, потому что там дырка. Вот Нет, да. Да. Ну, Смотри, да, да. ну а что, лучше кружево подвинь. Да. Один вот так, чтобы вниз был. Хорошо. Там кремом замажем, угу. вот туда вот так вставляю. Тут же кружево длинное. Угу. Там дома. Кокосиком засуну. Бомсы по цверту. Кокосия. Да, да. Берем кокосовую стружку и засыпем наш верх. Все, которые детали у нас неровности получились некрасиво, мы их сейчас украсим кокосами. Даже есть цветная кокосовая стружка, но у нас беленькая. Здесь я должно хватить на весь торт. Таким движением. Эти все бочка. С этих ажурных оно просто сыпется. Если оно попало случайно, ничего страшного. Итак, вот да? Смотри, хорошо? Белоснежный верх сделаем. Наверное, еще одну надо Здесь у меня немножко не хватило ажурного. Но ну, я немножко кокосовую. Сейчас возьму еще один пакетик. С вот этих мест, где попало на кружево, можно такой кисточкой смести. Мы же не будем переворачивать. Вот такой тортик у нас получился. Продолжаем украшать дальше. Это я заполняю в пустые места. Повторяю, у нас торт будет для крещения, поэтому это детский вариант. Теперь мы купили украшения, вот такие продаются. Посмотрите, наборчик для крещения. Ребеночек, медвежонок, обувь, крестик, сосочка и вот такие бусинки. Это все съедобное, это все сделано из сахара. Сейчас я открою. Сначала мы откроем соску и выкладываем ее в уголочек вот здесь примерно. Чуть-чуть придавливаем. Теперь берем ребенка. каждый в отдельном кулечке. Посмотрите, какое прелестное дитя. Особенно, когда спит. Когда спит, это замечательно. Посрединке, да? Посрединке выкладываем. Тут соски. А сюда мы поставим сосочку. Все разрезаем, достаем. Сосочка вот такая. Даже есть метки для водички или молока. Вот образом. Теперь мы ставим обувь, так как наше дитя босиком не должно быть. Каждый туфель отдельно. Банчики есть, все у нас есть. чуть-чуть вот прижмем и крестик ставим где ножнички делаем открываем достаем наш вот так теперь с 18 патронов мы делаем цепочку Берем серебристые бусинки и выкладываем в кружочек цепочки. Вот таким образом, ни одна бусинка не туда упала. Я вам скажу, это очень ювелирная работа Интересно. интересная. Из белого бусинок, бисера этого, я сделала как цепочку. Видите, посмотрите, сейчас вам покажу поближе. Ой, тяжелый получился тортик. Смотрите, цепочка получилась. А теперь синие берем бусинки и украшаем дальше. Сейчас покажу. Синих много нам не надо. Вокруг медвежонка. Такие как звездочки делаем. Ребеночек вроде бы спит и звездочки по всему тортику. Так по чуть-чуть, много не надо, чтобы было не наляписто. Еще будем подписывать белым шоколадом. Там не надо Немножко промазала. Где еще мы хотим? Ну, это на любителя, кто где хочет. Хотите больше, хотите меньше. Может, вокруг бутылочки еще. Ну, торт, в принципе, получится очень красиво. Я хочу его взвесить. Интересный на вес, какой будет торт. Сейчас берем белый шоколад, растопим, где у нас в холодильнике, и будем его подписывать. Вот я взяла плитку белого шоколада, в данном случае Миллениум. Поделю его в прозрачную тарелочку кусочками и поставлю на пару минут в микроволновку. И продолжим. Мама, у меня это не получается делать. Хочешь, надо делать. Сокрещение. Я растопила шоколад а белый. Теперь беру стакан, чашку, ставлю кулечек и сюда наливаю растопленный шоколад. Это, одна плитка? Угу. Это мне нужно подписать. Это с одной плитки столько шоколада получилось. Вообще мизер, да? Теперь вот так закручиваем. Делаем как можно меньше дырочку. И начинаем подписывать. Так будет видно или не будет? Сейчас я подвину ближе тортик. чем делаем, девочка? А как подписать? Чем делать? Ножничкой. Я думаю, зубочисткой может. Можно зубочисткой. Не, наверное, ножницы не будет лучше. Немножко кулек здоровенный. Горячий шоколад. Горячий шоколад сидит. Он еще не, рас... не остыл. Так, над чем? Ну, он делается. О, получилось. Воскресенье мальчо. Букву неудобно мне видно будет угу. шоколад застынет он будет очень красиво И он уже застыл Теперь не хочет она не вот она его так рассчитывала подписать да. у меня нету кондитерского мешка ну что могу сделать Длина не получается надо с ой потекло давай другой кулек Потекло потекла сильно Народ, посмотрите, как потекло. Что значит, дырку сделала. Сейчас будем брать другой кулек. Я ж так подписать с такой скоростью не смогу в жизни. Странно это, почему. Это издевательство надо мной. Сейчас возьму другой кулек. Шоколадом подписать не получается. Мы решили другой вариант. Уложим бусинками, так как нет кондитерского шприца. Будут у нас в звездах. Вокруг торта мы обложили зефиринками. Это готовые зефиры, продаются в магазине. Наверное, хватит. Остальные можно скушать. Это сахарное. Посмотрите, какой замечательный торт. Он тяжелый. У нас получился, посмотрите. Сейчас взвесим его. Где наши весы? Вот на этих... Они не вот эти весы выдерживают только 5 килограмм. Да нет, они не они Наверное, больше. здесь больше. А где наши весы? Не знаю. Сейчас они по нулям станут. Попробую. Возьмут или нет. Интересно, сколько он здесь? Ой, зашкаливает. Килограмм, наверное, 7. Они только выдерживают 5 килограмм. А здесь пишет ошибка. Он намного тяжелее, чем 5 килограмм. Взвесили мы торт. Показать вам не получилось. Сколько килограмм. Но он, показали весы, ровно 5 килограмм. Посмотрите, какой замечательный торт. На 5 килограмм сделанный своими руками. В домашних условиях. Ничего сложного. Очень красиво. Замечательно. Всем приятного аппетита. Украшайте свои тортики таким же образом. Рецепт торта очень простой. Крем, вы видели, тоже простой. До, всем доступный. Всего, всем удачи, всем пока!